Привет, дорогие зрители! Я рад вас приветствовать на канале «Куда следить в СПБ?». С вами, как всегда, Мишаня, и мы продолжаем изучать Санкт-Петербург. За окном кончается осень, опали все листья, льет дождь, холодно, и самое время посидеть в каком-нибудь теплом местечке, попить горячий кофе и почитать интересную книжку. И для этого есть подходящее место. Называется оно «Подписные здания». Это книжный магазин, которому уже почти 100 лет. Там есть эксклюзивная литература, которую вы не найдете больше нигде, и эксклюзивная канцелярия. Также внутри имеется кофейня, прям на самой территории магазина. И также есть выход на второй этаж. То есть вы можете взять бодращий напиточек, купить книжечку, подняться на второй этаж, сесть за столик и наслаждаться романом, ну или что вы там почитаете с Хотел сказать с вида птичьего полета. Ну, собственно что я вам все болтаю-болтаю ибо как говорится лучше один раз увидеть чем сто раз услышать погнали That is... Если вам понравилось это место, то находится оно на Алисейном 57. А если вам просто понравилось мое видео, то поддержите его лайком, подпишитесь, обязательно жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые классные места. Ну и, собственно, на вопрос, куда скрыть ВСБ, я отвечу в магазин, подписные издания. С вами был Мишаня. Пока-пока.